Всем здорова, ребята, с вами я, Вулю, и сегодня я расскажу вам, а, как же все-таки получить все, что есть в пак Fall Guys, а, если вы их купили. То есть многие пишут мне в комментариях, то, что вот я купил пак, но ничего не добавилось, а Вули, помоги в Я такой, окей, помогу. Смотрите, заходим в Steam, видим у нас Fall Guys. А, дальше нажимаем управление, и под управлением есть такая кнопочка свойства. Нажимаем на свойства, и есть общее обновления, различные локальные файлы бета-версии, контроллер и дополнительный контент. Вот мы заходим в доп.контент и видим. Если у вас куплен пак, то у вас будет, а, так, Full guys Collector пак, например, да, и у него не будет стоять а, галочки. Если мы ставим галочку, и все, у нас устанавливается данный пак, и мы заходим в игру, и у нас все добавляется. Вот, в принципе, вот так вот легко. Всем, всем удачи, всем пока.